I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! Ну что у нас сейчас будет истина? Будет финалочка по локации. Я не знаю, попробую сейчас пройти ее. 25-я волна. Потерял все-таки две попытки на, на, не, на четвертой, на третьей волне, она очень жесткая была, там в э, есть свои нюансы, потом буду показывать, рассказывать, но это жесть, дошли мы до пятой волны, поехали, надеюсь мы сейчас ее затащим, потому что меня будет бомбить, если где-то что-то сделаю не так и мы просерем эту волну, э, такс, поехали, закидываем, по старту я обычно вот так вот делаю на этом левеле, то есть я закидываю дракона. Сейчас у нас будет уже два дракона. Подстраховочка. Жесткие тут левела, конечно. Столько разных сюрпризов бывает. Вы даже себе не представляете. Вот, например, мелкий, посмотрите на него. Жрет как не в себя. Реально, с ними сложно справляться. Сейчас будем смотреть, если успеем, закинем. Не, наверное, не успеваем. Блин, и вот эта вот фигня. Я попробую его заморозить, я надеюсь. Получится. Вот таким вот образом я фламинго убиваю. Нет, эта фигня придется все-таки на него тратить не хотелось бы, но придется. Баттеркап с ним не справляется. Вот на этом товарищей мы сейчас, кстати, с вами неплохо... Он опять отлично зашел. Так, добьем драконов. Сейчас мы добьем юнитов, которые нам надо, и солнышки наберем. Блин, надо было батарка обставить. Ладно, в принципе, там еще один есть, он его, если что, подстанет. Конечно, тут трэш полнейший. Я специально затягиваю время для того, чтобы набить сейчас себе побольше кабачков. Без кабачков реально тут будет жестко. Так, схавал он один баттеркап. И второй схавал. Закинем его еще. Потому что есть зомби, которые перелетают. И, соответственно, они жестко фигачат. Я нифига сделать не могу. Так. Успеем до следующего кабачка. Отлично, успели. Фух, есть! А, есть. Поехали. Делаем расстановочку. Кабачок, кабачок, кабачок. Дракончик. Вот таким вот образом. Будем пробовать сейчас с вами дальше проходить. Локация реально жесткая. Блин, надо было лимон улучшить. Ошибку сделал. Ладно. Надеюсь, это будет не критично. Так, проверим, какой тут у нас зомбак. Ух ты. Эти сразу же в начале волны. Вот эти, кстати, тоже падлы. Вечно мешаются. Но нам пока это все пофиг. Так, сюда еще одного. Вот так, вижу, к нам френд лезет. Кабачки тащат, ребята. Качайте кабачки, в общем. Так, сейчас, скорее всего, зомбак серьезный залезет. Где-то по центру. Нет, поспешил. Поспешил я немножко. Но я вам скажу, четвертая, пятая волна намного легче, нежели, блин, еще лезут. Офигеть просто. Жесть сколько их. Блин, сейчас он жару нам даст, наверное. А, у меня есть бомбочка. Бум! Все, ребятушки. 25-й зафармлен. Изи. Изи 25-й. Смотрим, что у нас получится. Сейчас сейчас мы откроем с вами новое здание, в котором будет э -э, уже... Так, давайте я, наверное, немножко уменьшу. В котором у нас будет пацахов такого барбекю бич таун-арея unlocked ну в общем вот так вот и девятый левел офигенно девятый левел пинаты это конечно круто вот так вот мы это сделали 25 левел барбекю бич у нас уже ребятушки есть такс я себе сделал для заставочки а вам чтобы повылазило. А -а -а, так окей поехали посмотрим что у нас ух ты какой зомбак прикольный так окей окей окей окей грос поехали посмотрим барбекю оу, майк наверное 5 10 <-х>, 2 в час я фиги, всего лишь 2 в час. Ну даже так, 2 в час 50 в сутки, это реально круто. А ну, я думаю, мы скоро его апнем. Таким темпом, как мы проходим, я думаю, скоро мы это апнем. Ну, но... так, кого я могу барбекюшнуть Что будет здесь, если мы барбекюшним его? Дамадж будет 100%, плюс один удар. Три удара будет. Тоже круто. Тоже, в принципе, круто. Но самое главное, что оно каждые теперь сутки будет добавляться. Такс. Вот видите, у меня этих уже 158к. Теперь надо только монетки и фигачить, фигачить, усиливать обилочки а их. Нет. Тут баф будет у нас. Тут тоже прикольненький баф. Плюс 12%. Кстати, может жахнуть ее еще стан будет стан 20 процентов на 2 секунды тоже классная тема но я хочу сейчас усилить дракона у него получится плюс 3 цели будет. Надо 500 на апать и 2000. Такс. Такс, такс, такс, такс. Такс, что тут у нас? Ну, вроде все. Вот таким вот образом, ребятушка. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, посмотрим. Я сказал, следующий лавел. Что у нас там открывается? 25-й. У нас откроется чомпер интересная тема и барбекю бич интересно какие тут юниты Сейчас хоть глянем волоском новая тема кетчупланс станет станет будет нифига себе жестко будет кетчупом брызгаться так, новый какой-то этих всех остальных мы знаем. Что, попробуем? Попробуем жахнуть хотя бы первый лавел, посмотрим, что у нас получится. Идем по классике. Тут зомбаки уже посильнее стали, поэтому тут надо быть поосторожней. Но самое главное, что нету летающих и те, которые перелетают обратно. Это реально радует. Так, вот это кет кетчуп-хрень. Фига себе. Станет жестко, причем. Блин. Да хренище потерял. Она, блин, бронированная, падла. Да, придется ее все-таки кабачками фигачить. себе они тут жрут уже я вам скажу жестко жесткие типы ну несложное несложное по сравнению с 25 я вам скажу эта волна не настолько сложная что это за фигня лезет вот факт что это да ну нафиг вы чё прикалываетесь что ли Офигеть! Нифига себе эти мелкие хавают, вы чё? Офигеть просто! Вроде казалось бы так легко. не так. Блять, эта хрень осталась. Че, сейчас будет меня хавать, что ли? и к себе, оно захавало. Я фигею просто. Ого! Да ну нафиг! Жесть, его надо сразу убивать. Это жестко. Да, тут надо по дамагу очень сильно. Надо возвращать, наверное, будет вместо этого Ставить сюда шишки опять Без шишек тут не обойтись Даже мои летающие драконы много дамага не наносят Опять эта дичь ездит Сейчас мы ее приструним сразу же в самом начале Бум! Нифига себе, все равно не хватило Жесть Короче, ребята, надо по ходу шишки брать. Без шишек дело плохо. Да, круто. Круто, круто, круто. Еще дальше продолжают. Да задрали вы уже. Сколько вас там? Но буду по чуть-чуть усилять, но варианта другого нет. Да, эти мелкие, конечно, жесткие. Фигачат. Надо вообще не подпускать тупо. Да, ребята. <laughs> Это прикольно. Еще? Да нет, ну у вас нафиг, вы че? Офигеть. Еще повозки ну, сейчас пусть ближе зафига 4 просто вот так вот ты тыц и все и говорим им до свидания в общем 25 -й. это уже какой 25 -й? это уже 26 левел ребят не настолько сложный как 25 -й. пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока